Привет! Москву конкретно так заносит снегом И с одной стороны это хорошо, потому что наконец-то, наконец-то зима Пришла Так что надеюсь, Новый год будет снежным С другой стороны, конечно, если ты тренишь на улице, это не так удобно Потому что снег бьет глаза И сильно мешает Супер! Тоже мешает, на самом деле Я сейчас пытаюсь найти площадку Потому что я знаю, что она здесь есть рядом Во дворах Я воспользовался нашим удобным приложением И посмотрел Единственное, что... Я не помню, где она точно Но, кажется, мы приходим У меня есть... А, нет! У меня на секунду закрались подозрения, что она стояла вот на этом месте И ее снесли Но нет, она стоит на месте На другом, с другой стороны от коробки стоит В общем, у меня сегодня день растяжки, поэтому буду растягиваться Естественно, не на улице Я не понимаю людей, которые растягиваются на улице, как вы это делаете? Даже холодно, неудобно И вообще Собственно, вот сегодняшняя площадка такой тип площадок вы уже видели, мы на них тренировались, мы на них тренировались с гостем нашим из Воркуты Поэтому, даже можно не останавливаться на ней подробно Вот, судя в чем. буду растягиваться Продвинутый блок идет своим чередом, все ровно Каких-то интересных таких вещей, наверное, пока не происходит, о которых можно было бы рассказать, да, я думаю Выступление в Сколково было таким как это называется? Блин. Я забыл, как называется высшая точка произведения. К сожалению, вот я не образованный. А. А, собственно. Поэтому вряд ли будет что-то более интересное, чем выступление осколков. Если вы еще не посмотрели, посмотрите справа в углу ссылка. Но ну, я продолжаю тренироваться, продолжаю заниматься, продолжаю восстанавливаться. И продолжаю растягиваться, потому что, блин, если не растягиваться регулярно, то становишься просто деревянным, и это очень и очень грустно. Поэтому растягивайтесь, растягивайтесь обязательно. Все, люблю эти видосы, люблю видосы с дней отдыха и с дней растяжки. Буквально три минутки и свободен, можно идти делать хорошие дела. Все, увидимся завтра, пока.